Всем привет, с вами я, Мила Колоколова, и сегодня мы с вами поговорим о том, куда точно не стоит вкладывать деньги. Я вам расскажу про три вещи, которые категорически запрещены, если вы планируете заниматься инвестированием. Я думаю, что из прошлых моих выпусков вы уже посмотрели много различных стратегий, но если у вас еще пока нет ясности до конца, куда же стоит вкладывать деньги, то обязательно посмотрите мое бесплатное видео о пяти трендовых стратегиях 2018 года. А сегодня о том, куда же мы деньги не вкладываем ни в коем случае. И на первом месте, конечно же, стоят пирамиды. Если вы встречаете предложение больших денег, где ничего делать не нужно, при этом процент доходности зашкаливает, он от 100% и выше. И нужно только приглашать своих знакомых, делиться своей радостью, знаете, скорее всего, это ловушка и обман, скорее всего, это пирамида. Как опознать пирамиду, у меня есть специальное видео, можете его посмотреть. Но в двух словах, суть пирамиды в том, что Вся структура пирамиды держится на новых людях, на новых членах этой компании, до тех пор, пока идет приток новых людей, до тех пор, пока люди идут и приносят взносы которые регламентированы компанией держится пирамида. Как только перестает быть приток новичков, пирамида рушится. а вместе с ней и теряются все деньги, которые люди внесли в эту пирамиду. Конечно же, некоторым удается заработать, но знаете, что этот заработок очень некрасивый, не экологичный, потому что зарабатывают здесь в основном только те, кто стоит у вершины этой пирамиды, то есть те, кто начал заниматься этим в самое раннее время. Поэтому пирамиды запрещены. Изучайте структуру компании, изучайте маркетинговый план компании, изучайте, кто основатель компании, где зарегистрирована компания, как можно больше информации, чтобы не попасться на эту удочку. К сожалению, все больше и больше пирамид появляется на нашем рынке, и расчет здесь идет как раз на новичков, на тех, кто не разбираясь, просто погружаются в пучину и... Увы, потом ни денег, ни положительного эффекта, ни результатов. Это первая вещь. Вторая. Куда не стоит вкладывать деньги? Ни в коем случае не стоит вкладывать деньги в недвижимость, да, вы не ослышались, в недвижимость, если у вас нет стратегии. То есть ни в коем случае не нужно покупать квартиру или дом, чтобы просто было. Особенно это касается зарубежной недвижимости. Сколько наших соотечественников пострадало из-за вот таких вот вложений. Изначально мотивация сама по себе очень хороша. Я покупаю квартиру или дом на берегу моря, где-нибудь в Испании или в Швейцарии в горах. И потом получается так, что человека не предупредили, он до конца не изучил, не прочитал. И в итоге он получает огромные налоги, огромные коммунальные платежи и, самое главное, то, что его недвижимость не сдается, либо сдается не так, как он себе представлял, либо деньги, которые он получает от сдачи, все идут на покрытие расходов, которые связаны с содержанием этого имущества. И в итоге непонятно, где же здесь плюсы, где же здесь инвестиция и в чем вообще смысл такой инвестиции. Я не говорю о том, что плохо вкладывать деньги в недвижимость. Я говорю о том, что не стоит этого делать, если у вас нет стратегии. А что такое стратегия? Когда вы садитесь с ручкой, с бумагой и прописываете план, что вы будете делать конкретно с этим объектом недвижимости. Будете сдавать, как будете сдавать, посуточно, долгосрочную аренду, Будете продавать, если продавать, то на каком этапе, будете ли делать ремонт, если да, то какой и какие будут затраты Вы обязательно должны просчитать процент доходности, сколько конкретно вы получите при самом плохом раскладе, при среднем и при хорошем Стоимость самого плохого расклада вас должна устраивать, потому что если изначально вы не понимаете, что вы будете делать с этим объектом, то зачем покупать слона, чтобы потом искать возможность от него избавиться. В первую очередь все хорошенько просчитайте, задайте себе вопрос, есть ли у вас вариант выхода и какой. Как вы можете выйти из этой стратегии с минимальными потерями, если план А не получится, то какой будет план Б, план С, план Д и так далее. Ни в коем случае не покупайте кота в мешке и не вкладывайте деньги абы куда. Третья вещь, куда точно не стоит вкладывать деньги, это бизнесы и в основном это касается стартапов. Зачастую ваши друзья, родственники, приятели, знакомые да и незнакомые, публикуют даже объявления в интернете о том, что вложи в мой бизнес, в высокодоходный бизнес, у меня такая классная идея, дай мне денег на развитие, и ты со мной вместе станешь миллионером. Делать ничего не надо, все делать буду я. Знаете ли вы, что 95% всех бизнесов прекращают свое существование в течение первых пяти лет? Это совершенно страшная статистика, но она такова. Те компании, которые открываются в надежде стать большими миллионными компаниями с огромными оборотами, эти компании уходят с рынка по разным причинам. И по причинам экономической ситуации, и по причинам личного характера, и по причине собственника этого бизнеса. Много-много разных факторов. И вкладываясь в стартап, вы должны понимать, что это казино. То есть может получиться, а может вообще не получиться. И риск того, что не получится, он намного выше того, что получится. Поэтому, если вам предлагают вложиться в какой-то новый проект, которого еще нет, который вот только на уровне идеи, давай-давай, давай попробуем, это так перспективно. И вы идете и вкладываетесь, вы должны понимать, что эти деньги вы можете потерять достаточно в короткий срок, все, 100% всех денег. Более того, до сих пор мы не умеем составлять договоры, правильные договоры, на основании чего вы даете деньги, вступая вот в этот вот новый бизнес, новый стартап. Кем вы будете являться в этом бизнесе? Даете ли вы деньги по договору займа? Если да то какие у вас условия возврата этих денег? То есть если человек пропадает, вы же понимаете, что если у человека бизнес разорился, то где вы сможете найти этого человека, где вы сможете найти эти деньги? Вы, конечно, можете забрать у него последнюю квартиру или машину, но насколько вам это подходит, насколько вы хотите с этим связываться? Я знаю не один пример, когда люди давали в долг на полгода, на год деньги своим знакомым под развитие нового проекта, и потом ни знакомого не было, то есть просто вычеркивали этого человека, хотя это был хороший даже знакомый в их жизни, ни денег своих они уже не видели. Поэтому очень хорошо подумайте прежде, чем вкладывать деньги в пирамиды, в бизнесы, особенно стартапы, и в недвижимость без стратегии, без плана действий. Буду рада вашим комментариям, вашим вопросам, вкладывали ли вы деньги в одну из этих трех стратегий и чем это все закончилось. Ваши ответы помогут тем людям, которые находятся в процессе принятия решений, не совершить ошибку. Всем большое спасибо, с вами была Мила Колокола и до встречи в следующих видео. Пока!